О чем говорили на заседании Общероссийского народного фронта. Покажи код или вылезай из автобуса. В Татарстане вводятся новые ограничения. Это вообще странство длится старше 8, 18 лет только при наличии QR-кода или справки. Что мешает Татарстану стать лидером по зеленой энергетике? И у нас в быту даже люди используют газ. Привет! В эфире «Универ Ньюс» о студии Ксения Трусилина. В обновленную версию списка самых цитируемых ученых мира вошли 9 представителей Казанского федерального университета. Для составления рейтинга авторы использовали информацию о более чем 8 миллионах ученых мира, содержащуюся в базе научных публикаций «Скопус». Смотрите подробности в одном из следующих выпусков. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Общероссийского народного фронта. Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России. Его задачи – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и другие вопросы. В очередном заседании Общероссийского народного фронта, состоявшемся 12 ноября, принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Темой собрания стали организационные моменты, связанные с составом и деятельностью штаба. 20 ноября сделаем проект общественных предложений в адрес президента Республики Татарстан Руслана Вяровича Миннихана. То есть мы должны их сформировать, обсудить на тематических встречах и направить за наши подписи на имя президента нашей республики. В проект войдут и вопросы, связанные с повышением качества жизни и защитой прав граждан. Одной из проблем, обозначенных на заседании Народного фронта, стало скорое введение системы QR-кодов в транспортной сети республики. Так пенсионеры, ежемесячно получающие прибавку к пенсии на транспортные расходы, могут лишиться этих выплат. Почему-то к этим деньгам все очень болезненно относятся. На самом деле их дарят. Дали... Их надо забыть. Вот моя точка зрения тоже такая же, как мы вот, полностью вами согласованы. Если QR-коды введут в обязательный парень, пожалуйста, их не опускают на транспорт. Но зачем могли это заболеть? Они, может, и не ездили никогда за 80-90 лет, да, зато хлеб пойдут купить. Это же их право. По итогам заседания также была определена дата проведения региональной конференции Общероссийского народного фронта 3 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе она пройдет в смешанном очно-заочном формате с применением дистанционного способа участия. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Пять обучающихся сунц ЛИЦЕЯ Казанского федерального университета заняли второе место на первом в России тихо Хакатоне «Хочу войти» среди СУНЦ, который состоялся в Екатеринбурге. ЛИЦЕЙ представили представители две команды по пять человек, успешно защитившие проекты по решению кейсов российских компаний. В Татарстане, как и планировали, ведут QR-коды в общественном транспорте. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Татарстане, как и планировали, введут QR-коды в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, а также межмуниципальные перевозки. Чтобы воспользоваться транспортом, потребуется предъявить QR-код, полученный на портале госуслуг, либо QR-код о наличии медотвода. Рустам Миниханов подчеркнул, что можно использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Ее выдают в многофункциональных центрах по обращению жителей республики. Вообще старше 18 лет, только при наличии qr я здесь Тут вопрос двух вещей. Первое – это организация открытия двери или какого-то турникета по э, QR-коду, который сканируется да, и валидируется. И второе – это идентификация личности. Соответственно, вот возникает вопрос. Да, то есть, вот мы, например, поставили считыватель QR-кода, как, например, в кинотеатрах стоят, да, и вот у нас, например, мы подносим QR-код, это занимает несколько секунд, он проверяет, что он корректный сам по себе, да, что э, связанный с ним сертификат имеет актуальную дату, что он действительно на прививке. Вот. И эта информация передается на устройство, которое, например, там загорается зеленая стрелка и открывается турникет. Перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение специального оборудования для проверки QR-кодов, как заявили региональные власти. Ранее в Государственной Думе одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Госуслуги да, отдают нам номера паспорта, там, инициалы, дату рождения. Как это будет проверяться? Это будет проверяться, что человек должен еще, и, например, показать фотографию паспорта туда. Это тоже надо распознать динамически. да. Но если это ПО требует разработки. Или будет стоять кондуктор, который будет еще просто э, глазами проверять, что номер паспорта он соответствует. Мэрия Казани внесла несколько уточнений поведения QR-кодов в общественном транспорте. Проверка QR-кодов в общественном транспорте будет производиться не на входе, а при обелечивании пассажиров. Льготные транспортные карты улиц старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, не переболели коронавирусом и не имеют медотвода, будут заблокированы. Тем, кто уже успел пополнить транспортные карты, на декабрь баланс сохранится, действие будет продлено после снятия ограничений. Новое правило не распространяется на поездки между регионами и на работу такси. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19. Они будут действовать до июня 2022 года. Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал слез студенческих медиа-центров «Медиакэмп». Смотрите подробности в одном из следующих выпусков. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 11-13 ноября принимает участие в Международном свете учителей и преподавателей русской словесности. Специалисты института стали организаторами секции, посвященной русскому языку и литературе, родным языкам и литературам в образовательном пространстве РФ. Свет проходит в смешанном формате.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 на этом все. В студии была Ксения Трусилина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!